Привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами Майнкрафт прохождение! Наконец-то, это уже вроде бы одиннадцатая часть, да, поэтому погнали! И в этой серии, я думаю, будем кое-что делать. Во-первых, алмазный меч. Да, если кто не смотрел, то у меня остался одна кирка, вроде бы на одну прочность. Сейчас это проверим. Если я угадаю, то я Ванга. Давай. Окей, okay. <laughs> Ладно, так Я думаю, то, что в этой серии Будем кое-что делать Да Я хочу, во-первых, это Доломать О, наконец-то Так, ладно, минус три алмаза Окей okay. <звы> Грёбаный дождь Солнце еще куда-то Зашибись Просто. Так, ладно. Ага, здесь вот у нас тростник. Ну, это понятно так. Хотя нет, давайте-ка лучше вот так пойдемте-ка. Ну, короче, я в этой серии хочу поторга... поторговаться с пиглинами. Если из них выпадают стержни эти... Ну, там же... Короче, сейчас, подождите-ка а ровно <звук> <звук> что пипец как господи гребанная погода погода погода простите если вот так я все делаю потому что бесит бесит меня это, да Блин Вот вы думаете, когда я вот это все доделаю Вот сам не знаю <св> Вот и точный ответ Потому что, ну Я к этому еще не был готов Кстати, лазурит нужно туда все поставить Чтобы уж точно быть подготовленным к этому Так, целый стак Да, если кто помнит, мы там копали Да Вот так а, оно не сохраняется там, окей. Окей, все понятно. Все, понятно. Пока что пережаривается. Наверное, сейчас ä, проверим, что тут такое сейчас. Прям идет, нормально. Ну, Но, по идее, тут все нормально будет. Так. Ä... Я тут мог бы портал сделать. Пипец, пипец. нам. Да. Вот это я. Так, ладно. Пока что ждем, ждем. Ну, наверное, пока что 14 этих хватит. Пока что. На первое это время. И почему я этими печками не так ладно все переходим одеваем и погнали чушь ну здрасте газ гаст... здрасте господи как же этих щупалец просто ненавижу Блин. у меня же это Давайте-ка быстренько это все сделаем. Потому что я не хочу, чтобы это все рухнуло просто. Да, вот просто так и все. Ебан. Промазали. Даже по моему настроению, видимо, они попали. По взрыву было слышно, то что не попали. Ну. Так. Окей. Да, это все это. Да. Так. Куда ей. Угу. Это оно. Нет, это не она. Блин. Можно по звуку их шагов прям определять. то это или что это. Нужно вслушиваться их звуки. Господи. А я этого не хочу делать. Я хочу тупо кое-что сделать. Эндерперлы и эти. Ну, короче, найти крепость. если не найдем крепость, то поторгуемся, надеемся, то, что выпадет. Или... Наверное, нету. Да, наверное, нету такого. Ну, пофиг. <къех> ну, пока что вроде бы нету. Да, никого нету пока что. Окей. <къех> <къех> Опа, здорово. Здорово. Тут, тут стоишь? <къех> давай мне, давай. Так. Торгуемся, торгуемся. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Еще не упало? Mm -hmm. Это я уже не знаю. Понадобится ли нам или нет? Наверное, нет. Mm -hmm. Так, не понял. Он, наверное, хочет, чтобы я сделал еще один портал. Mm -hmm. Кожа. Роньку нужно сделать, да. Блин, я что зря это все сделал? Я даже вот так все сделал. Что это? Он серьезно? Господи. Да. Ага. Еще давай. чем не это господи давай уже мне oh оу ма так Блин, меня это все пугает я чуть-чуть это все не выкинул, господи. Блин, все из-за этой сране, блин. Просто я не могу с ним нормально торговаться хотя могу, но он просто. Блин. У меня еще меньше осталось. Да и мне что-то нормальное. Но ну, я, спасибо, но еще. Хорош, вообще хорош. <кười> <кười> да господи <кười> Давай <кười> Ну неплохо, неплохо Неплохо Плохо очень серьезно? Я бы мог из этого, а нет, я бы не смог, да. М -м -м. А куда мне теперь идти? А, там, блин, я забыл куда идти. Кстати, вот это единственное. То, что я помню, это очень сильно хорошо. Вот это ломается. Господи, я вообще не про то, что я хотел сказать, но, в принципе, ладно. Но. Вот теперь они вообще появляются, ну ладно. Тогда еще возьмем 5 штучек. Или, возможно, уже будем Угу. хочу да господи не лагай майнкрафт чанки гребаные чанки -мо, мое да. Ну мы поняли, теперь у них какой шаг. Нормально. Если я бы туда упал, то я бы все просрал. Это серьезно, правда. И, кстати, как он вообще сюда это не попал? О нет, о нет. Ч ⁇ он так быстро прыгает? Нет. Я ему запрещаю прыгать. Господи. Он страшный. А, и всё, ему уже теперь посрать на меня. Вот и хорошо. Вот а... этих... Э... Короче, мостов. Вот знаете, в чем проблема? Ну, вот таких маленьких. То, что есть такое чувство, как будто ты... Вот прям сейчас упадешь, блин. Как прям сейчас. Господи, ты да, что со мной не так? Нельзя прыгать вообще. Прям. Вот. <смех> Отг... да господи куда прям в курицу или это ну да я прям в курицу гребные курицы окей стойкость яйцо кинули ничего Ой, как хорошо. Ну, плачущий обсидиан можно, в принципе, вроде бы из него что-то сделать. А вот это вот мне вообще не надо. И это правда. Зачем? Бутылки. За что? Я же только... Окей. Так, без эффекта. И запихиваем их снова. Ой-ой-ой. Не туда, не туда. Господи. Там что так можно? Ладно. М -м -м -м -м. Так, ладно. Пока что давайте-ка скрафтим-ка. Допустим. Что можно скрафтить, в принципе? Алмазную кирку слишком дорого. И тем более, мне алмазы понадобятся. Так. На будущее. А может быть, еще и даже и не понадобится. Ну, короче... Так. Все. Так. Да, вот так можно все сделать. Ну и чтобы было, чубы чу и нет, чубы и нет. Будем торговаться и будем копать. В принципе, и строиться. Вот строится это обязательно целый список до этих, потому что это прям нужная вещь. Так могу сделать и сейчас свободно. Вот это вот закрыть. Вот так сделать. Вот так. И вот так. Вон туда нам надо. Господи, ч делал? Это самое страшное. Если он меня увидит, конечно. А он меня уже увидел. Ой, какой молодец. Да вы меня и так не достанете. э-э-э-э! А -а -а -а -а. Тихо! Чува, ну кого? Ну кого, э? Господи, видимо, это будет долго. Да. Господи, грёбные слизни. вот этих прям ненавижу. Собачьи твари. Вообще прям серьезно. Короче, делаю так, делаю так и делаю вот так. Так, так. Закрываю. И готово. Давайте, давайте, давайте на меня. Давай. На нафиг, на нафиг. На нафиг, на нафиг. Надо. А! Господи, вас тут так много. Остановитесь. Вы ко мне больше не залезете. Все. Так, еще, кстати, будет. Окей. <гас> так, их тут даже целых два. Нормально. Найс. Так, окей. Где-то еще вроде бы нету. Все. Короче, нормально. Ну, так, она один этот. Это будет, видимо, опасно. Да. Опасно будет точно. Но безопасно это уже никогда. На. Господи, зачем я такое сделал? Видимо, чтобы сделать вот так. Окей. Блин, я ещё к этой твари, блин, сюда. К нему. Мне это не нравится. ты по один а есть еще же господи все возвращаемся обратно а почему возвращаемся я же могу прям тут же покопать чубы и нет В принципе, нормально. Так, окей. Мы рядом с опасным. Его нужно убить. Срочно. Эту хрень нужно убить. Вот видите почему? Видите? Она опасная. Не убьешь. Не убьешь. Не убьешь. Да, господи, он меня задолбал. Ребята, он же и так меня не убьет. Господи, это же было прям сразу логично. Давайте еще и вы. Господи. Ну, зашибись вообще. В принципе. Засраться. Господи, они не даже не дает нормально. Проститься. Очень серьезно, срани полноценный Меня толкнули. Тихо. На нафиг. На нафиг. На, на, на, на. На, на. Господи, а, как еще? а, давайте. О нет, о нет. Они ко мне залезают, о нет, нет. Все. Так, давайте-ка этих разберем. Да, господи. А, все. Блин, они и так сложные, господи. чтобы они меня не столкнули а то я помню тот раз с ними тосовались господи ненавижу этих сраней прям пипец как ненавижу сюда например да так ладно Еще, значит, короче, вот так поднакопаю, чтобы вот это все было нормально. Это вот бесит. Окей. Ага. И будет прикольно, если это только там будет один. Там. Просто замечательно будет. Ага. Ну погнали. Нет, я не зря. Я не зря. Сюда да, Я не зря. Так, окей. Ну или зря, возможно. Так, погнали. Так, добрался. <и> <и> да вы серьезно? А, <и> <и> <и> <и)> <и> бомбит. Ну бомбит. Блин, ну как я вот это не заметил? Куда? Почему у меня? <свист> а -а -а. Зашибись. Ну ладно. Тыряй. Весь хавчик просрал. Зашибись. Ну ладно. а а нет! Господи, я ненавижу этот момент. Ну, еще вот так. Поднакопаем насю. Чтобы уж наверняка... Господи. Зачем так делать? Господи. Да господи. Все нормально Оу. вы видели как-то там был пролак господи нет слушайте лучше я вот так сделаю тихо и вот так что уж точно было все хорошо тихо Ай, блин. Так, давай. Ага, все. И теперь... Опа! Норма! Так. Все, можно, в принципе, забираться обратно. Да, забираться. Похоже, они вдруг Где? до меня не допрыгнет в принципе так нормально да нормально ощущение 100 безопасно тут угу. зашибись ну что ж поехали что ли дальше так Круто. Зашибись. Просто зашибись. А где ты есть еще? О, спасибо. Нормально. Погодите-ка, можем же еще золото поднакопать. Но... Почему у меня четыре верстака? Откуда? Так, во-первых, вот так. Зашибись. А -а -а, господи. Что же еще сделать? Так. Так. А, пока что скрафчу. На да. 8. Ура! Сейчас я пойду туда и меня еще сожрут. О! Плохо. Я вернулся. Блин, я харчика То, что все тут будет нормально Писараж Так, сейчас И там же еще есть золото Почему я их не сломал? Господи Блин, снова не сюда. Так у меня одет да. Тихо, тихо. Так. И где? Господи, не Господи, а что тут так много? Эй! Эй! А где эти? Пиклины. Эй, алло. Вы где? Да не вы, глаз, все Вс ⁇ видимо, пешком мне надо. Ну, зашибись. Ну да. Вс ⁇ пешком только обратно. Так. Ну, окей. Мне нужно туда Господи, а я до туда вот только доберусь до миллиона лет. Так, стоп. Давай! А -а -а! Читочка! Если я буду полностью покоцанными меня спросят, я буду В таких печалях просто жесть. Если он еще исчезнет, Господи, я просто буду печалиться на ваших глазах, Господи. А -а -а -а -а -а, давай, давай, давай. А как мне к нему-то пробраться? Ну, вот этого я еще не придумал, а хотя уже придумал. Так, <музыка> иди сюда, Господи, <сосква> наконец-то, а, да, давай. Raid? Не нужное мне это говно. Дай мне что-то нормальное. Нормальное. Дай мне что-то нормальное, блин. А вот это уже неплохо. Возьму себе на заметку, давай. Зачем мне это? Зачем ты мне кварц дал? Дай мне что-то другое. Грустить нужно термине. Да господи! А это хорошо? Ну, видимо, да, потому что у меня дополнительные стрелы. Ура! Господи! Да. Ну, короче, ладно. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока.